приветствую друзья меня зовут вячеслав манацков а вы на канале коллеги адвокатов здесь мы рассказываем об изменении в законодательстве и судебной практике делимся своим мнением относительно происходящих событий сегодня о так называемой гаражной амнистии я расскажу что понимается под данным термином какие документы необходимо собрать для регистрации права собственности на гараж и земельный участок под ним в какие инстанции необходимо обращаться 1 сентября вступил в силу закон известный широкой публике как закон о гаражной амнистии. Принятие данного закона активно обсуждалось в СМИ и юридическом сообществе. Росреестр уже в июне на своем сайте выложил инструкцию и методические рекомендации по оформлению гаражей и земли под ним. На самом деле данный закон называется по-другому, а именно федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Строго говоря, термин «амнистия», применительная к данному закону, не совсем корректен. Амнистия с греческого «забвение и прощение» в праве означает полное или частичное освобождение от уголовной ответственности или от наказания неопределенного круга лиц, совершивших преступление, либо замену наказания более мягким — сокращение срока наказания снятия судимости с лиц его отбывающих. Иными словами, амнистия — это полное или частичное прощение преступления. Однако в некоторых случаях добавление слова амнистия лучше отражает суть закона или иного нормативно-правового акта. К примеру, всем сразу ясно, что налоговая амнистия означает прощение задолженности по налогам и сборам. В случае закона о гаражной амнистии или дачной амнистии речь идет не о прощении нарушений со стороны граждан, а скорее об избавлении их от излишней бюрократии. Так закон о дачной амнистии ввел упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, хозяйственные постройки, при котором не требуется разрешение на строительство и навод объекта в эксплуатацию. Так называемая гаражная амнистия всего лишь представляет собой упрощенный порядок оформления права собственности на гаражный бокс и земельный участок под ним. Но поскольку термин гаражной амнистии укрепился в памяти народной, будем использовать его чтобы не вносить путаницу. По примерным подсчетам Росреестра, в России числится порядка 3,5-4,5 миллионов незарегистрированных объектов недвижимости, которые можно отнести к гаражам. Сомнения Росреестра в том, что относить ли тот или иной объект к гаражу, связаны с отсутствием в России законодательства о гаражах и гаражно-строительных кооперативах. Понятие «гаража» содержится только в своде правил стоянки автомобилей, утвержденных приказом Минстроя, от 2016 года. Согласно пункту третьему свода, гараж – это сооружение и помещение для стоянки, хранения, ремонта, технического обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Также гараж может быть как частью жилого дома встроено пристроечные гаражи, так и отдельным строением. Таким образом, думаю, что истинное число неоформленных гаражей гораздо больше 4,5 миллионов. Владельцы таких гаражных строений не имеют правых оснований распоряжаться ими, продавать, дарить или передавать по наследству. По общему правилу, государственная регистрация прав на гаражи, расположенные в соответствующих гаражно-строительных кооперативах, осуществляется на основании справок о выплате поевых взносов, землеотводных документов на земельный участок в гаражно-строительном кооперативе. Это может быть, например, договор аренды, а также разрешительные документации в предусмотренных законом случаях. Зачастую указанных документов у владельцев гаражей нет. Именно поэтому назрела необходимость закона о гаражной амнистии. Следует отметить, что на рассмотрении Государственной Думы находится проект федерального закона о праве собственности на гаражи и гаражные объединениях, в котором под гаражом понимается имеющее полное или неполное ограждение помещение, находящееся на земельном участке, либо в здании. Предназначенное для обеспечения стоянки и хранения одного или нескольких транспортных средств. В данном законопроекте гаражи рассматриваются в качестве недвижимого имущества. Также законопроект содержит положение об учреждении, порядке деятельности, реорганизации и ликвидации гаражных кооперативов и товариществ собственников гаражей. Законопроект прошел первое чтение еще в 2019 году, однако на данный момент его рассмотрение приостановлено. И когда законопроект станет законом, никому не известно. Гаражная амнистия имеет ограниченный срок действия. Во-первых, по времени нужно успеть воспользоваться упрощенным порядком до 1 сентября 2026 года, хотя не исключено, что в дальнейшем амнистия будет продлена. Во-вторых, по объектам оформить право собственности на гараж и землю могут только владельцы гаража, который является объектом капитального строительства и возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Согласно законодательству, объектами капитального строительства называют строение сооружения, обладающие такими признаками, как прочная связь с землей, заглубленный фундамент, невозможность их переместить без нанесения несорезмеримого ущерба назначения. Проще говоря, под действие закона попадают гаражи, которые имеют фундаменты и стены. Однако в законе есть одно исключение, когда допускается оформление в собственность земли под гаражом, не являющимся объектом капитального строительства. Это возможно в случае, если земельный участок под гаражом образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного или бессрочного пользования гаражному кооперативу, членом которого является или являлся владелец гаража. При этом владелец гаража должен подтвердить, что земельный участок под гаражом выделен ему на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива, либо иного документа, устанавливающего такое распределение. В остальных случаях воспользоваться упрощенным порядком не получится. Так, действие гаражной амнистии не распространяется на так называемые «ракушки», то есть разборные металлические гаражи, гаражи, используемые в коммерческих целях, автосервисы, мойки. Гаражи, которые возведены для нужд государственных органов, органов местного самоуправления или подведомственных им организаций, транспортных организаций, и не распространяются на гаражи, находящиеся в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения, а также подземные гаражи. И, наконец, третье ограничение гаражной амнистии. Оформляемая в собственность земля под гаражом должна находиться в государственной или муниципальной собственности. Если земельный участок под гаражом является ограниченным в обороте, то владелец гаража может претендовать только на аренду земли за плату в размере не выше размера земельного налога на соответствующий земельный участок. Каков же порядок оформления права собственности на гараж и землю владельцам гаража? Если гараж уже оформлен в собственность, а земля под ним не оформлена, то регистрация права собственности на землю под гаражом осуществляется бесплатно в порядке статьи 39.2 Земельного кодекса. В случае, если гараж не оформлен, то в первую очередь необходимо выяснить, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете и определены ли его границы. Для этого достаточно обратиться к публичной кадастровой карте Росреестра адрес посылки и указать адрес земельного участка. Если по какой-то причине данные сервисы не помогли, то следует обратиться в МФЦ. Не поставленный на кадастровый учет земельный участок придется образовать по установленным законом правилам. Во-первых, нужно подготовить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, перед этим целесообразно обратиться в Местную администрацию с вопросом об утверждении проекта меживания территории. Потому что Земельный кодекс запрещает готовить схему на месте утвержденного меживания. Схему расположения земельного участка можно подготовить самостоятельно в личном кабинете на сайте Росреестра, руководствуясь подготовленной Росреестром инструкцией. Ссылочка опять же имеется. Но так как процедура для многих может оказаться слишком сложной, то лучше поручить эту задачу кадастровому инженеру. Подготовив и оформив схему расположения земельного участка, следует подать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в местную, региональную администрацию или родственничество, в зависимости от того, в чьей собственности находится земля. Это может быть муниципальная, региональная или федеральная. Решение о предоставлении земельного участка должно быть принято не позднее 30 дней со дня подачи заявления. На основании данного решения кадастровый инженер подготовит межевой план земельного участка и технический план гаража. Получив межевой план, нужно подать заявление Росреестра о постановке земельного участка на кадастровый учет. Если земельный участок уже поставлен на кадастровый учет и его границы определены, то соответственно указанные выше меры предпринимать не нужно. Следует сразу обращаться к кадастровую инженеру за техническим планом гаража. Однако перед этим на всякий случай можно узнать в местном БТИ о наличии у них технического плана гаража. Далее следует подать заявление о предоставлении земельного участка в исполнительный орган власти, который является собственником земли: опять же, местная, региональная администрация или росыимущество, либо в МФЦ, приложив к заявлению. Технический план гаража и второй документ, подтверждающий выделение земельного участка. Это может быть решение какого-либо органа власти, в том числе советского периода, решение завода, фабрики, колхоза или другого предприятия, при котором был построен гараж. Справка или другой документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе. Ну и решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее выделение гаража. При отсутствии документа о выделении гаража к заявлению будет необходимо приложить, опять же, технический паспорт гаража, выданный до 1 января 2013 года и документы о подключении гаража к электрическим сетям или иным сетям инженерного обеспечения или документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг, а также документы о приобретении гаража у другого лица договор если права на гараж перешли в порядке наследования, к заявлению прилагаются те же документы, но на имя наследодателя, а также свидетельство о праве на наследство. До обращения с заявлением есть смысл изучить закон субъекта Российской Федерации о гаражной амнистии, на территории которого находится оформляемый гараж. В нем могут быть предусмотрены иные документы, необходимые или достаточные для оформления права собственности. Так, к примеру, 29 июля 2021 года был принят закон Ростовской области о некоторых вопросах, связанных с оформлением в упрощенном порядке прав граждан на гаражи расположенные под ними земельные участки. В статье 3 данного закона в качестве документов, достаточных для подтверждения соответствия земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, условиям гаражной амнистии названы. Первое. Документ, выданный государственным органом, органом государственной власти или органа местного самоуправления, подтверждающий факт осуществления гражданином строительства гаража. И второе. Документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий внесение гражданинам членских взносов. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка, либо о предоставлении земельного участка, необходимо отдельно указать, что гараж возведен до введения в действие градостроительного кодекса. Куда необходимо обращаться для оформления права собственности на гараж и земельный участок под ним? Какие документы предоставлять? Пакет документов подается в местную администрацию. Первое – это решение уполномоченного органа о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если вы ставили земельный участок на кадастровый учет. Если земельный участок уже был на кадастровом учете, то подается заявление о предоставлении земельного участка с приложением подтверждающих документов, о которых я говорил чуть ранее. В обоих случаях обязательными является выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, на котором расположен гараж, и технический план на гараж, который подготовил кадастровый инженер. Получив указанные документы, местная администрация обязана Принять решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. И направить в Росреест заявление о регистрации вашего права собственности на земельный участок, заявление государственного кадастровом учете гаража и заявление о регистрации вашего права собственности на гараж. После регистрации права собственности в Росреестре администрация обязана передать вам выписки из единого реестра, подтверждающие регистрацию прав на гараж и землю. Также можно получить в администрации решение о предоставлении земельного участка в собственность и самостоятельно подать заявление в Росреест. Таким образом, упрощенный порядок, предоставляемый законом о гаражной амнистии, не такой простой и требует внимательности и скрупулезности при сборе документов. С другой стороны, данный закон единственная возможность оформить принадлежащий вам гараж и землю под ним в собственность, которой следует воспользоваться. Это исключит угрозу признания гаража самовольной постройкой, изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, что сейчас не редкость. И, наконец,